Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. И сегодня у нас очередная наша встреча с ответами на вопросы. Правила вы знаете: кто приходит, тот получает ответы на вопросы. Заканчивается по последнему участнику, либо час времени. Итак, у нас сейчас э, есть участники. Э, Людмила, добрый да. вечер. Добрый так, вечер. Какой вопрос есть? Вот у меня такой вопрос, вроде бы я сама знаю на него ответ, но все-таки мнение специалиста не мне важно. Угу. Вот у меня такая, в общем, привычка, наверное. Сохраняю все. У меня все по полочкам, у меня все по папочкам. Uh -huh. И что я не могу вовремя что-то посмотреть, но я знаю, где оно находится, не, не заблужусь. Uh -huh. Но все-таки оставляю, но потом у меня очень много материала, uh -huh. и я знаю, оно у меня есть. А, а что толку-то? А двигаться-то как я буду? Понимаете, да? Да, да конечно, понимаю. Вопрос такой. Материал он какой? Он общего развития? Или э, речь ну, о чем идет? Ага. Ну вот мы с вами в компании. Ну да. И они несколько направлений. И вот сейчас курс прохожу. Параллельно у меня новомайнд обучение. Угу. И еще у меня другой есть курсы. И получается, что вот эти вот папочки и материалы. Где-то видео. Где-то переписка, угу. где-то мои даже ответы. Все у меня готово, вот оно все. Ну, прям в идеальный порядок. А движение мне это не придает. А вот понятно, почему. Людмила, дело в том, что здесь должен быть обязательно план. Нужно, должен быть обязательно план. Когда у вас есть план, вы в плане в этом расписываете, какие важные какие неотложные, что надо срочно сделать и когда. И у вас, знаете, вот эти дела, я обычно это сравниваю, как, как патроны в обойме. То есть вы их туда вставляете, и самое важное сверху, да, первые отстреляли. Может, какие-то появились дела еще более важные, вы их опять сверху вставляете, опять делаете. И когда-то эта обойма дойдет до низу. Дело вот в чем. Дело в том, что, я, конечно, знаю, мы сейчас в эфире не называем, какая компания, чего. Дело в том, что там по разным направлениям надо делать разные действия. И первое, что вам необходимо, это определиться именно в какой именно компании. Вы там, где с платформой, там, где с бизнесом, там, где с играми. Вот в какое именно направление вы сейчас хотите отправить свое внимание, силы, навыки. И э, лучше всего, я понимаю, что это компания э, сетевая, лучше всего поговорить об этом со своим наставником. У вас есть наставник, и вы звоните и говорите, э, я хочу получить план действия, как мне, например, выйти там на вот это, вот это, вот это, какие-то результаты, я хочу получить какие-то результаты, что мне сделать? Если этот близ, ближний наставник, э, например, не работает, или он как-то вот не знает, что делать, или знает, но как бы тоже новичок, такой тоже бывает. Вы говорите, что, а давай вместе мы пойдем к более верхнему. Вот. И договаривайтесь, вместе идете, чтобы и тот, и другой, и третий, как бы, получились у того, кто действительно знает и умеет. И я вам скажу точно, что в этой компании есть люди, которые знают, как делать, что делать и зачем. И четко скажут, Скажут, Людмила, вот вам надо вот это, вот это в первую очередь. Тогда вы что делаете? Вы вот то, что вам сказали, прописываете в план себе. И начинаете делать. Вот и все, сделали. Опять говорите: вот я все это сделал, у меня такие-то результаты, не получается то-то. Вам говорят: вот теперь надо, раз это не получается, надо еще вот это и вот это. Дело в том, что в таких проектах необходимо, помимо того, чтобы вы знали там подробно, например, там маркетинг-план, или там продвижение, или, или, или там еще что-то. Помимо этого, там есть такие направления, которые вы знать не можете, их мало кто знает. Это работа с людьми. С каждым человеком работа индивидуальная. И поэтому вы можете не знать, и ваш вышестоящий наставник тоже может этого не знать, но наверняка опыт у кого-то есть. Вы же состоите там в общем чате, спросите, а вот у меня такой-то случай, кто мне подскажет? И там обязательно подскажут, если наставника нет, например. Бывает такое, надо срочно. Подытожим. Значит, первое, что надо сделать, это составить для себя план развития. То есть я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это. Я думаю, что мне надо делать вот это, вот это, вот это, и вот это. Я начинаю делать, оно не работает, может быть. Может быть, работает, но не так, как я хочу. Тогда мы все это берем и идем к наставнику. Говорим, я хочу получить такие-то, такие-то результаты. Я делаю вот эти, вот эти действия, и они мне к результатам не приводят. Что мне делать? Подскажи. Понятно? То есть, вот первый шаг такой. Спросить у того, кто знает. Вот вы пришли ко мне, потому что, потому что я знаю, например, я в теме, и я вам сразу сказал, что надо делать. Но по вашей теме и по вашим тем целям и задачам, которые у вас стоят в этой компании, вам подскажет больше наставник. Нормально? Да, поняла. В общем-то, я Весь уже прошла, потому что я уже к полутора годам подходит угу. время, что я в компании, и, в общем-то, у меня уже и наставники один за другим слились. Так. Вот. И проходила я это все, и, видимо, вот за тот период все-таки как-то вот не получилось у меня. Я с удовольствием пошла на этот курс, потому что я увидела вот это национальное зерно, все по полочкам, все пошагово структурировано, и мне это нравится. Отлично. Теперь я пару слов скажу. Вот, вот Людмила, представьте, у вас дома закончился хлеб. Вы пошли в ближайший магазин, он закрыт. Вы думаете, ну что ж такое? Пойду в следующий ближайший, закрыт, следующий на обеде, в следующем ремонт. И что, э, что делать? Надо возвращаться домой и умирать с голоду, правильно? Или искать другой магазин. Вот если там с... лепешки, печь. лепешки печь, если там сверху все слились, никто не работает, это нормально. То надо искать того, кто работает. Я вам скажу, что э, там в маркетинге, э, вам скажу так, по маркетингу этой компании получается на 5 уровней. И получается, что с первого уровня 8%, со второго 10%, с третьего 12%, а с четвертого 15%. То есть э, тому наставнику, который стоит вас на 5, на, на 5 уровней выше, выгоднее всего вас вам помогать. Понимаете, о чем я? Да, но в нашем маркетинге не так. Ну ладно. Ну ладно, суть я поняла. Да. По-любому наши лидеры, которые сверху, они все равно в нас заинтересованы. Конечно. Все верно. Вот. И если вы не знаете, что делать, напишите в поддержку. Там есть несколько чатов поддержки. Напишите, я просто, там же несколько направлений, я, может, вам про другое направление говорю. Вот, напишите в поддержку и скажите, что мне нужно узнать, кто сверху мои наставники, потому что эти нет, этот заболел, этот умер, этот не работает, вот, а у кошка, кошка рожает. Вот. И, они вам, и они вам скажут, к кому вам обратиться. Все. Нормально? Да, да, понятно. Тогда вот немножко другой еще вопрос, как подвопрос. Это большой темы. Я на курсе значит, терминатор денежных потолков. И понятно, что на этом курсе рассматриваем мы вот эту вот постановку целей, задач, угу. действий всех, планов. Так. Могу ли я с вами все это прописать? Конечно. У нас будет специальный модуль по темам. Вы можете, значит, после прохождения первой части, ну, не первой части марафона, вам пришли документы. Документы, ПДФ, и там написано про, про то, как ставить планы и так далее. Там все это прописано. Я вам могу здесь, ну, конечно, понятно, что индивидуальная работа и так далее, но мы сделаем так. Вы пропишите, изучите материалы, пропишите ваши, например, цели. Вот, и я вам дам обратную связь обязательно, как это, насколько это рабочий план, насколько это рабочая цель. Вот, все здорово, Вот. Очень это благодарна. Я вам обязательно сделаю, вот, потому что я сам это дело очень люблю. Про цели-планы. Вы знаете, в Рунете я, наверное, был один из первых, кто создал курс по постановке целей. Это было где-то, сейчас скажу, наверное, в 2011 году или в 2012. Еще тогда это не развито было, прикиньте. И у меня этот курс был четырехнедельный по постановке целей.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 Больше очередь не занял. Я вам сейчас коротко расскажу. Ну и в записи кто-то будет смотреть. В записи кто-то будет смотреть, а не вы будете смотреть. Значит, очень часто э, ставят цели неправильные. Почему? Потому что ставят либо не свои цели, либо цели какие-то э, свои, но э, они как бы входят в какую-то большую цель. Ну, например, если на простом бытовом примере человек говорит «хочу есть» и цель у него «поесть». А на самом деле цель-то у него не «поесть», а цель «поесть», чтобы были силы, чтобы он мог работать, допустим, там, копать яму, да, или там проводить встречи. То есть вот выбирают не то совсем, не ту цель и начинают и говорят «вот мы дошли, вроде я поел, а ничего больше не происходит». Поэтому нужно смотреть всегда как бы дальше. Вот, и задавать себе вопрос, во имя чего я это делаю? Во имя чего я это делаю? Что я хочу получить? Какой результат? Не просто я хочу наесться, чтобы быть сытым, а я хочу, чтобы была энергия на то, чтобы мне там туда-то сходить, кто-то сделать, кто-то сделать, отдохнуть, сходить в ночной клуб там или еще что-то. Понимаете, о чем я говорю? Да, да. Поэтому вот все время надо смотреть немножко вперед. То есть, во имя чего я это делаю. А, вот давайте так. А, вот, а, для чего вы деньги хотите зарабатывать? Ну вот вы денег же за деньгами пришли. Вот ну, для да. чего вам деньги нужны? Ну, большая Какая цель, цель... – да. дом купить. Так. А потом разные-разные маленькие мои цели есть. И вот э, ближайшие, э, долгосрочные, краткосрочные, Ну, э... везде нужны деньги. Людмила, давайте так. А вот да. вы сказали, что у вас цель купить дом. На самом деле это неправильная цель. Вам дом не нужен. Да? <свет> да. Я просто на примере, почему. Что вам нужен не сам дом, а вам нужно повысить качество жизни, правильно? Да, да. да. Вам нужно да. уют, тепло в определенном месте там. А и цель-то, как говорится, она лежит над вот этим домом. То есть дом это как составляющая. То есть вы говорите, что вот я себе дом такую куплю и мне будет хорошо. То есть конечная цель хорошо, а не дом. Понимаете о чем я? Вот, поэтому, поэтому вот так вот, вот всегда есть о чем задуматься, вот дома для чего он, для того, чтобы там жить, семья, а что это, это у, у, улучшит, улучшит а, в целом а, мо, мои условия жизни, да, я буду кайфовать, буду счастлива, потому что мне вот так вот. А не просто дом. Дом это просто предмет. И дом это как бы, понимаете, вот я про что говорю, дом это как бы промежуточная цель. Uh -huh. и, и так же как вот... А у мужчины... Мыш... Душев... Да. Алло. Да-да-да. Говорите. Есть. Да. Потому что, говорю, душевный... душевный... запрос есть. Вот. Понимаете? То есть допрос... запрос там душевный. Это получается как, знаете, как у машины, у мужчины точнее. Мужчина говорит, хочу себе Мерседес СЛК 320 красного цвета стоимостью там от 50 тысяч долларов или там от 100 тысяч долларов. Зачем эта машина нужна? Что ездить? Нет. А ему нужна для того, чтобы как бы самоутвердиться, как бы вот быть значимым. То есть у него цель значимость. И эта цель значимость может быть достигнута разными методами, не только машиной, например, построением бизнеса или еще чем-то. Но вот так как у нас все или для того, чтобы цель, чтобы соседи завидовали, да? чтобы мужик из соседнего дома завидовал, да? что у него такая машина. То есть, понимаете, цель лежит всегда, истинная цель она как бы больше и лежит за рамками того, что мы привыкли видеть. Нормально? Да, да, вот. все верно. Хорошо. Есть. Вот. Вопросы еще какие-нибудь есть? Ну нет, я для себя решила. Благодарю. Вот. Круто. Буду прописывать, а потом как моему наставнику, учителю, отправлю на проверку. Отлично. Вот. Хорошо, ну раз у нас... Да, Станислав? Да, еще пару слов, наверное, рекомендации. Да? Давай. Людмила, а как много у вас этих курсов на вашем компьютере? Ну, я вообще-то только с телефона работаю. У меня такие технические условия интересные. Я на берегу Волги живу, куда интернет город мой провести не может. Только в телефоне. Но как один. Но в настоящее время два, которые я прям вот непосредственно прохожу, и мой бизнес много Многонаправля... да. направлений. Вот по каждому направлению там отдельные документы наверное лежат, да, или как? А вы имеете в виду память телефона, если... Нет, нет оно... не память телефона. Количество, количество курсов, которые, вы сидите, которые у вас имеются, которые вы думаете, что нужно пройти. Нет, но ну их немного. Сам бизнес, вот он уже пять направлений. И я так или иначе давно их уже изучила, а теперь только, э, ну скажу так, привлекаю людей. А два курса сейчас вот прохожу, изучаю. Ну то есть они изучены, нет у вас такого как... У студентов, у вечных студентов, у весток, у тебя, я, да, у студент, который собирает себе курсы, курсы, вот собрал вот курс, я его потом посмотрю, еще вот курс, мне нужно, я его потом посмотрю, потом, потом, потом, и в итоге получается, что а ничего еще потом не посмотрел. Ага, по поняла, это относительно моего первого вопроса, угу, поняла я. Да, да, да. На самом деле просто встречается вот даже в чате, где мы все вместе, вот где Игорь, Допустим, возьмем одно из направлений да, какое Не будем называть его Какое-то направление И вдруг там задали вопрос А куратор ответил на этот вопрос А на самом деле Это такой, в общем-то, интересный вопрос Который я знаю, что мне встретится, Когда я буду с кем-то Из клиентов работать угу. И у меня, соответственно, на этот случай случае всегда чатик создан Свой личный, группа моя личная и я туда этот вопрос и этот ответ перекидываю. Я знаю, что у меня на этот вопрос ответ есть. Я его в голову себе не забираю. Вот. Ну, отлично. Круто, круто. И вот получается, у меня копилка очень большая. И структурирую все тоже. Но вот этот затык у меня. Я говорю, я уже три раза прописывала свои планы долгосрочные, с денежными финансовыми расчетами. Потом до краткосрочных до одного дня дошли. Что толку? Не получается? Не делается? Не идет? Где-то за тыль. А в каком месте у вас это узкое горлышко? Вот это вам нужно разобраться. да? да. Ну, вот да, как анализ. Ну, немножко вперед забегаю, это Игорь потом будет рассказывать, как все это делать, да, вот так вот э, немного вперед просто, забегу, да. Вы проводите анализ того, что сделано. Вот этим вы занимаетесь, когда вот, вы сделали то-то, это привело к тому, что получили такие, такие, такие результаты. Потом сделали то-то, получили такие такие результаты. Вот здесь получилось неправильно, что-то надо поправить. Мы переделаем вот это, получаем такой результат. Да? Вот этим вы занимались, нет? В общем-то, знаете как, только на теории, когда мы проходили, вот у нас есть же специальное обучение, где наш руководитель, именно вот так учит, по схеме называется ТОУД. Mm -hmm. И мы прям все это анализировали, ну я, конечно, просмотрела, все вроде проанализировала, понимаю. Ну и вся такая важная, что у меня так здорово-то все делаю. Угу. А, это называется работа ради работы, да. Проанализировать вы проанализировали, а какие действия вы в результате этого анализа сделали, этот анализ делается для чего-то, для каких-то дальнейших да. действий, вот. вот вы проанализировали какой-то момент. Ну вот, в тот момент, вот я... в, тот, в тот момент я гордилась, что оказывается я все правильно делаю, и меня похвалили, что я правильно делаю, ну, нет, конечно. конечно это, это, это, мало кто так вообще делает. Да, потому, мало. Что, да? Это точно. Мало это точно. Вот, все говорят, что да, да, да, круто, отлично. И никто ничего не делает. Вот, на это еще руки должны подняться, да, и как мотивация должна быть. Вот, вы делаете, вы молодец, конечно. Но все вот эти вот, э, анализы, которые вы проводите, они должны служить какой-то определенной цели. То есть вам нужно понять этот путь, правильно ли вы какие-то дальше, <связать> и так, и это действительно на самом деле. Потому что бывает так, что э, меняется ситуация, э, поставник вот работает по какому-то вот плану, который работал там 6 лет подряд, да? а тут плохо у нас с началось, и, и не, работает. Раз... не работает. Не работает. Вам нужно искать моменты, есть варианты выхода из этой ситуации, пробовать что-то новое как это пойдет. Угу. Вот для этого и проводится анализ, да, что сделали это, получили какой-то результат. Результат устроил, да, нет. Не устроил, делаем, пробуем вот так. Устроил, да, идем дальше. И вот так вот выстраивается точка, которая приведет к настоящему результату. Угу. И... У меня сейчас да. маленький инсайд. Да. У меня были мои наставники, девчонки. Ну и не очень требовательные ну да, молодец, дальше. А вот сейчас появились мужчины с мужским складом ума. Вот, вот что мне, оказывается, надо. Мужика сейчас надо. Буду... Здесь сейчас. вот еще, Людмила, пока, а? пока я в сознании, еще поделюсь лайфхаком, как вот я делаю. Я обычно делаю, вот у меня есть много инструментов, как, как Станислав говорит, много всяких курсов набран, они где-то там лежат. И я начинаю делать. Когда я начинаю что-то делать, мне попадается то, чего я не знаю. И тогда я начинаю изучать. Пошел вот это, изучил вот это, вот это, вернулся. Начинаю делать. Не получается. Что не получается? Вот это. Начинаю изучать вот это. Не просто изучать все вперед, да, как многие, вот Станислав правильно сказал, 500 курсов изучаю, сейчас я буду умная такая, но на самом деле так это неправильно. Вот я действую таким образом, что изучаю, ну, как бы, в общем, понятно, что, куда идти, цель там и так далее, но когда попадается что-то, я именно на эту тему изучаю, не на какую-то там вперед, на миллионы лет, вот, и так получается да, эффективнее. Вот очень, очень правильно, да. Да, и поэтому вот еще вот о чем сказал Станислав, делать анализ, какой анализ, вот вы что-то делаете использовали такой-то инструмент, вы сделали анализ и смотрите, насколько вам этот инструмент оказался эффективен в бизнесе там или еще где-то. А, нормально, тогда пользуюсь дальше. Если нет, мы меняем инструмент на другой. Нормально? Или тактику. Или тактику, да. Хорошо. Вот у нас еще Ольга пришла. Ну что, Людмила, как бы, думаю, мы сегодня да, хорошо... Да. Очень все здорово, да. Благодарю. Все, спасибо. Так, у нас теперь Ольга, чтобы... Ольга. Ольга. Микрофончик надо включить, Ольга, тогда вас будет слышно. Вот, включился микрофон. здравствуйте слышно тиховато ну услышим с какими вопросами вы пришли сегодня микрофон выключился у вас почему-то ольга мы вас не слышим так Добрый вечер. Ну, у вас есть какие-то вопросы? Может быть, разберемся сейчас чем-то? Ну, давайте разберемся. Ну, я, конечно, не буду на вас наезжать, что называется. Если вы хотите, можете задать вопрос, что не получается, и мы разберем, чтобы оно получилось. Можно чуть погромче, а то очень тихо, почти не слышно. Ну, здесь на самом деле здесь все очень просто как говорится, лени не существует, существует отсутствие мотивации. И как говорил один из моих наставников, он говорил так, самый мотивированный человек – это тот, который хочет в туалет. Он не будет говорить, что я слишком стар, чтобы снимать штаны, да, или я слишком молод, что, там, чтобы там садиться, да. То есть у него нет, у него, он мотивирован изнутри, поэтому что вам надо сделать, это поймать ту мотивацию, о которой мы говорили на марафоне, то есть внутренний огонь. И как только вы это поймаете, а мы с этим работаем, у вас все наладится. Вот сегодня вы пришли позже, и как раз вот на эту тему мы с Людмилой говорили. Говорили о том, чтобы дела рассортировать на важные, неотложные. И делать... Да, важные и неотложные дела. Как только вы поймете, которые дела вас ведут к вашим результатам, которые вы хотите, вы тогда будете делать выбор, что вам делать, полежать на диване или там почитать книжку. Или еще что-то, или пятое, или десятое. И вот метод весов, я вам рассказывал тоже на марафоне, это метод Платона. То есть кладете на чашу весов, вот есть выбор, что делать. Вот это делать или это делать. А если ничего не хочется делать? Да, бывает такое. Ну вот ничего не хочется делать. Да, я понимаю, поделюсь лайфхаком. Я когда-то лет 10 назад записал такой, у меня был так, такой вебинар, называется «Тайм-менеджмент для ленивых». То есть вот когда ничего вообще делать не хочется? Как себя заставить что-то делать? Составлять бесполезно, ничего хорошего не будет. Поэтому я использовал для себя, я сам нашел эту методику, метод такой, что вот все дела, которые есть, нужно выписать, чтобы они были где-то написаны. Вы можете это ручкой сделать, можете на компьютере написать, как удобно. И первое, что я сделал, выписал все дела, и туда входило и заработать 10 тысяч долларов, и починить на кухне розетку. И все-все-все вот эти дела, даже мелкие какие-то, заштопать носок там или там э, жениться, все дела, в общем-то, были выписаны. Вот. И эти дела были выписаны, потом я их рассортировал по мере убывания значимости. Ну, понятно, что 10 тысяч долларов или жениться, это важнее, чем, допустим, заштопать носок это можно как бы по остаточному принципу что называется с другой стороны если я если я пойду жениться мне надо чтобы носок был либо новый либо заштопанный да так вот и когда бывает такое состояние когда не хочется ничего делать и э, я действую таким способом первое обычно я говорю хорошо побуду-ка я овощи два часа вот ничего не буду делать два часа. И не буду себя ругать за это, корить за это, как-то там э, себя гнобить. Вот два часа я овощ. Я ставлю будильник, и я делаю, что называется, то, что ничего не делаю. Ну, к примеру, там можно полежать, почитать. Еще сработал будильник. И я понимаю, что мне опять ничего не хочется делать. Точно. Я говорю, ладно, хорошо. Я, конечно, образно так говорю, я говорю, вот у меня два часа было, не получилось, беру еще час, час прошел, опять не хочется, беру еще 30 минут, беру еще... понимаете, да, и остается время, когда уже все. То есть мы как бы это аранжируем по времени, ну, грубо говоря, вы можете там другие взять после двух часов, не час, а взять там 30 минут или 15 минут, это как про принятие решения. Вот если вы ролик смотрели, я там рассказываю тоже там нечто подобное. Так вот, это один из способов, как заставить... Ну, хорошо, все, я побыл овощью какое-то время, и я выхожу из этого состояния. И дальше, что делать? Столько много дел, так много, что не знаешь, за что хвататься. Тогда я делаю следующее. Я открываю список, в котором у меня мои дела проранжированы. По степени значимости для меня. Сверху там 10 тысяч долларов жениться. Чего я так прицепился к этому жениться? У меня не было такой задачи. Ну ладно. Вот. Так вот. Так вот. У кого что болит, тот о том и говорит. Так вот. Я открываю этот список. И смотрю. Вот эти большие дела. там Вот это, это. Вот это, вот это, вот это. И задаю себе вопрос, а чтобы из этого списка я мог сделать прямо сейчас, что мне не так сильно, как бы меня начинаю искать, искать, смотрю, соштопать носки. Думаю, ну ладно, это можно сделать. Ну, ну такое вроде плюющее дело. Заштопал, это не важное, какое-то мне отложное. Вот просто какое-то дело. И пока я это дело делаю, я как бы начинаю собираться и когда я это сделал, я говорю, а какое бы следующее дело я мог сделать? Я говорю, ага, починить розетку там на кухне. Или где-то мне говорил. Думаю: ну да, ладно, фигня. Потом раз, и уже, понимаете, вы себя как бы выдергиваете из мертвой точки. Важно выдернуть себя из вот этой мертвой точки. И потом говорите: о! Чего же я тут занимаюсь фигней, когда мне надо вот заниматься вот этим важным делом? Ну-ка, давай-ка я займусь важным делом. И вот это один как метод, который очень часто срабатывает. Ну, опять-таки, дома надо понимать, во имя чего вы это делаете. Может, вам эти дела и не нужны совсем, Понимаете? Понимаете? Как говорится, знаете, есть такое хорошее правило. Человек находит время на то, что важно для него в данный момент. Если он играет в карты, студент, всю ночь, да, а завтра экзамен, значит, для него на данный момент в карты играть – это важнее намного зачем-то, чем готовиться к экзамену. И вот то же самое. Нужно опять-таки пересмотреть ваши дела. Может быть, они... Вот эти рутинные дела, их слишком много, их слишком много, как правило. Ну, я там, конечно, такие прикольные примеры, там носок штопать, там чинить что-то. Ну вот часто бывает очень много разных дел, которые, они как бы размазывают ваше время, и результата не видно. Понимаете? А для этого, как говорится, у Глеба Жиглова есть еще шесть правил Глеба Жиглова, да, как он говорил. А для этого еще есть лайфхак. Лайфхак такой, что получи... каждый полученный результат нужно праздновать. Да, вот как, как... Да, как только вы начнете праздновать каждый полученный результат, вот вспомните. Маленький ребенок, он что-то сделал, вы его хвалите. Ой, какой ты молодец, ой, ты там скушал ложечку каши. Он там, ой, ты какой молодец, ты покакал. Вы ребенка все время хвалите, а вам этого не хватает. И взрослому человеку никто не будет говорить, какой ты молодец, что ты покакал. Никто не скажет. Но вы себе можете сказать, понимаете? Вы себе можете сказать и не только себя похвалить, но сделать нечто, например, Одно из важных занятий – это когда вы себе дарите подарки. Не ждете, когда кто-то вам подарит. Ни бог, ни царь, ни герой. Дождемся мы освобождения своей собственной рукой. Что-то у вас получилось, например, вы заработали там 50 тысяч рублей там, или получили зарплату. Сделайте подарок лично для себя. Возьмите десятину, 10% с этой суммой, купите себе то, о чем вы мечтали, но никогда не решались это купить себе. Может, эта вещь вам не нужна даже, но она вас греет. Понимаете? Может быть, это какая-то вещь из детства, вот куклу такую. Она взрослой женщине вроде не нужна. Но вот сама возможность, что вы себя отблагодарили. Либо, когда вы сидите на жесткой диете, там, блин, три месяца жесткой диеты я выдержала, да, Пошла, съела там вот кусочек пирожного, да, или еще что-то. Ну, грубо говоря, может быть, это не совсем как бы этично это говорить, но на самом деле вам подарок нужен вашему телу. Потому что по всему видно, вы говорите тихо, и сил нету. Понимаете, почему? Потому что нет мотивации внутренней. А вот эта внутренняя мотивация, она именно от того, что вы получаете для себя любимой то, что вы хотите – и эти подарки можно сделать так, что другие будут эти подарки вам дарить. Но можно сделать так, что и вы сами будете дарить себе подарки. 10% с любого дохода у меня за правило... Ну, там плюс-минус, когда чуть больше, когда чуть меньше. У меня есть список, чем бы я сидел, хотел себя поздравить. Да, это могут быть либо какие-нибудь хитрые наушники там, да, которые копеечные там 5000 стоят рублей. Вот. Либо, либо там это еще что-нибудь. Либо для лица... Не буду, не, не могу достать. Либо еще что Понимаете, да? То есть вот нечто, либо какую-то процедуру сходить на спа, или наконец-таки сделать педикюр где-то в салоне, а не в ванной. Понимаете, Ольга, о чем я? Хорошо. Как вам? Веселее стало? Вот, отпустила. Хорошо. Ну что, есть еще какие-то вопросы? Я добавлю? Да, пожалуйста, Станислав. У нас специалист всегда знает, что добавить. Нам очень повезло. за то, что не сделали. Точно. Вот. Мало того, даже вот такие мелкие дела, казалось бы, которые не видны взгляду обычно. Вот. Посуду, вот еще что-то такое. Да? Вот вы помыли посуду, видите? Похвалили. Вот. А, обычно как это происходит? Ну, наконец-таки я от этого отвязался, это посуду помыл, и все, и пошла дальше. куда другие дела делать. А вы просто когда-нибудь думаете, молодец, рак, ему ну, пристит, все отлично выглядит, посуда стоит. Да. Раз подняли себе настроение, да? Угу. Что-то а, а, еще мысль прям отскочила. Ругать нельзя себя, ты говорил. Да, да, да, да. да. И да, еще момент, да. чтобы понять, сколько вы вообще дел сделали, и чтобы понимать, что вы не ленитесь, да? чтобы не корить себя за то, что вы там что то не делаете, там, где кажется, что вот. Наоборот, там много-много всего сделали, вымотали, вот, запрыли, сколько же это тает Вы эти дела прям выписываете на листочек и на листочке вычеркиваете то, что сделали. Вот пришли, что-то делать. Пришли, сделали, записали, вычеркивали. Сделали, записали, вычеркивали. Потом вы на этот листочек смотрите и говорите «Ого! Ничего себе!» а оказывается все хорошо. Вот, и это добавляет бодрости очень серьезно. Все опасно, да, на работе я так и делаю. Все свои дела, все, когда я бы писала, что домашнего, это не так, все, как Да, еще... Вот, вот очень <смех> странно, да, на работе мы делаем все, что нужно, для а других, для да. Без себя, и это ничего не делаем. Вот с точки зрения еще эзотерики, Станислав все-таки у нас не эзотерик, наверное. Вот, по поводу, да, вот эти дела вы выписали. И для того, чтобы вам душу грело, мы не то, что вычеркиваем, а мы отмечаем, например, желтым цветом или зелененьким, помечаем, берем маркер зеленый, помечаем. Когда вычеркиваем, оно другой немножко энергетически оставляет след. А когда мы помечаем, что вот выполнено, и похвалить себя, это обязательно похвалить. Писать. Сегодня, в общем-то, у нас эфир состоялся под, под знаменем «Надо себя хвалить». Так круто. Да, хорошо, Людмила вот тоже у нас. Мне прям восхищение стоит. Такое здорово. Прям благодарна. Вот. Спасибо вам большое. Ну что, мы на этом закончим. Благодарность Станиславу, он знает, у нас всегда знает, чем заполнить паузу, знает много лайфхаков. Я видите, с одной стороны, он с другой очень здорово, что мы вот так вместе тут собрались. Станислав, благодарность особая тебе за все. Да, это... да. Это вот, кстати, вот про Станислава пару слов скажу, что это человек системы, который вот, вот прям занят тем, что строит систему нашего курса. Все вот у него там не только по полочкам, а все четко-четко-четко. Вот, я бы так не смог. У меня там своя, а вот он как раз, как говорится, нашли друг друга. Огромная благодарность, Станислав. Ну что, мы тогда будем заканчивать. Не ну, да. В любом, в любом случае, да, даже и я тут так, вот, как раз помогу меня по-моему, что вы что что-то делегируете, если ничего чего устаете. Вот, попробуйте сбагрить какие делами, которые вот тут, вот тут, так тут, получится. Да, ну, про делегирование, я там э, про чек-лист, э, по-моему, в четвертом уроке где-то рассказываю про чек-лист. Из тех дел, которые вы делаете, что что-то можно было бы делегировать. Ну, я посмотрю, может быть, еще вот то, что... Вы знаете, мы же проходим курс вот этот первый раз сейчас, да, первую итерацию. И вот то, что вы говорите, я буду и добавляю в то, что вы получите потом еще на изучение. И те люди, которые у нас будут проходить курс, они будут слышать вот эту запись, будут слушать помимо того, что сами будут проходить это вам так повезло, что у нас достаточно времени, а так будет на каждого там по, по 5 минут, да? А вам просто вот несказанно повезло, что мы как бы вместе с вами, в общем-то, строим наш курс. И в качестве благодарности за то, что мы вместе с вами работаем как раз, я, как и обещал, выделяю вам побольше времени всем. Благодарю вас, друзья. Тогда на этом все. Тогда на этом все. Увидимся с вами на уроках и в чате. С вами был Игорь Мерлин и Станислав Назаров. Всем пока-пока.